Друзья, всем привет! Ну что, готовы к видео, которое сделает вас богатым на всю жизнь? Обязательно досмотрите его до конца. Во-первых, я вам сегодня расскажу, куда конкретно вложить 1000 долларов. Вот прям конкретно 274 доллара сюда, 209 долларов туда. Прям конкретно распишу, куда вложить 1000 долларов, потому что это самый распространенный вопрос, куда вложить именно на сейчас, именно вот сегодня. Куда вложить сегодня? долларов. Ну и конечно же расскажу об основном принципе капитала, с помощью которого вы всегда будете богатеть. Всегда, начиная с этого дня, вы всегда будете богатеть и у вас больше никогда не будет проблем с деньгами. Я об этом всем рассказываю на финансовом канале Instarding Invest. Третья ссылка в описании, кому интересно, подписывайтесь. Но почему-то эти видео мало кто смотрит и люди опять задают одни и те же вопросы, поэтому я вам еще раз все расскажу на основном канале. Погнали! Итак, моя универсальная стратегия. 5 золотых активов. Многие ребята смотрят мой канал, но почему-то до сих пор многие не начали создавать свой капитал. 5 золотых активов. Недвижимость, валюта, металлы, акции, криптовалюта. Недвижимость можно убрать, это для тех, у кого много денег. 4 основных актива. Валюта, металлы, акции и криптовалюта. Все, ребята, это все, что вам нужно знать для того, чтобы начать инвестировать. Все, больше вам ничего не нужно знать, чтобы начать. Вот, вы сюда должны вкладывать свои деньги. Вот вам пример человека из закрытого канала. Я часто привожу этот пример, который начал создавать свой капитал. И он все максимально упростил, чтобы вообще не париться, чтобы вообще в этом не разбираться. Он занимается своим любимым делом, он, по-моему, фотограф. Каждый месяц он распределяет тысячу долларов и инвестирует. Каждый месяц. И делит строго на четыре части. Ну, грубо говоря, на четыре части. Вот, он берет... Там на 200 долларов биткоин, две акции Apple, потом берет 2 э, ETF на золото и остальное доллары. Все. И делает это каждый месяц. Он вообще не парится. Он занимается своим любимым делом. Он вообще не парится. Он выбрал для себя по одному активу. По одному активу вот в каждой колонке. Здесь у него доллары, здесь у него золото. Это тикер. ГЛД. Так вы можете купить золото на бирже. Apple... Одну компанию взял. У него нет портфеля вот с огромным там количеством акций. Он одну компанию взял. Все, он верит в Apple. Он любит технику Apple, этот человек. Он верит в эту компанию. Все, он вкладывает сюда деньги. И все, и одну крипту. Самую надежную, самую популярную крипту взял для себя. Это биткоин. Все. Каждый месяц он берет тысячу долларов и начинает создавать капитал. И распределяет эти деньги. Все, ребята. Это все, что вам нужно на первых порах. А вообще так можно делать всю жизнь, и этого будет достаточно. И у вас всегда будут деньги, и вы будете очень богатым человеком, очень богатым человеком. Я, видите, расставил их по надежности, да, вот самый надежный и самый ненадежный, так сказать, актив. Вот, недвижимость, потом валюта, металлы, акции и криптовалют Потом на следующем этапе, конечно же, можно все распределять по рискам Вот, самый высокорисковый актив, криптовалюта, вы сюда направляете меньше всего денег, да, потому что он очень волатильный Вот, сегодня у вас плюс 5000 долларов, завтра минус у вас И поэтому больше всего денег там направляем, например, в недвижимость или в металлы вот, э, более безопасные активы. Можно так распределять. Но чтобы вообще там не париться, можно, грубо говоря, делить все на четыре части. Просто если вы будете это делать всю жизнь, все у вас будет хорошо. Опять же, этим всем нужно заниматься всю жизнь. Нужно этим жить. Просто этим жить и все. Многие говорят мне, ну, я ничего не знаю там, а крипте, я ничего не знаю об акциях. Да ничего не нужно знать, ребята. Здесь не нужны знания. Здесь нужно действовать. Просто действовать. Здесь зарабатывают не те, которые много знают, а те, которые действуют, и те, у которых есть терпение. И все. И рынок их щедро вознаграждает. И все, ребята. Здесь не нужны знания. Есть человек, который, например, все знает о крипте, и он покупает биткоин. И есть человек, который вообще ничего не знает о крипте. Вообще, он просто взял и купил. Но он в этом не разбирается, он просто взял и купил. И биткоин идет вверх. И зарабатывают все. Тот, кто ничего не знает, и тот, кто знает все. Понимаете? Здесь не важны знания. Я имею в виду технические знания. Чтобы решить какую-то сложную задачу по математике или... Какое-то уравнение, да, вам нужны знания, вы без этого не сможете решить. Но чтобы проинвестировать, например, в акции или в крипту, знания вообще не нужны. Вы просто инвестируете и все. Вот как делает этот человек. Тратит минимум времени, занимается своим любимым делом, и он всегда при бабках, у него есть капитал. Он нормально зарабатывает и может себе позволить каждый месяц выделять тысячу долларов и создавать свой капитал. И вы можете делать так же. Прямо сейчас начинайте. Это уникальная методика. Просто она уникальная. Она заточена не только на безопасность, но и на заработок. Видите, у меня здесь нет облигаций. Потому что облигация это в основном да, сохранение денег. На облигациях вы много не заработаете. Моя система заточена и на заработок, и на безопасность. Широкая диверсификация, да. Сколько видов активов. И заработок, да, здесь есть крипта и акции которые дают большой рост. И также здесь есть самые безопасные активы. Потому что я уже говорил, какой смысл да, себя максимально обезопасить, но не заработать. Мы инвестируем для того, чтобы зарабатывать, чтобы приумножать свой капитал, а не для того, чтобы просто его сохранить. То есть здесь и безопасность, и максимально крутой заработок. И я вам говорил, что не понимаю, почему никто так не делает. Почему никто так не делает. Я понимаю, почему так никто не делает. Потому что это долго, как говорил Уоррен Баффетт. Так Ворону Баффету сказали, да, почему никто так не делает, если твоя стратегия такая простая, такая универсальная. И он сказал, никто не хочет богатеть медленно. Никто не хочет богатеть медленно. Если вы будете вот так вот делать, если вы начнете, вы не увидите результат за месяц, за два, за три, может быть, даже и за год. Не увидите, да, смотря какой рынок. И люди говорят, да ну нафиг. но Зато через пять лет вы будете мега богатым человеком. Если вы начнете сейчас... Никто не хочет богатеть медленно, да, это медленно. Потихонечку распределять, усреднять, это медленно, да. Но у вас никогда не будет проблем с деньгами. Никогда больше в жизни не будет проблем. Вы всегда будете богатеть. Каждый раз вы же добавляете, добавляете, добавляете, добавляете часть к своему капиталу. Потом сложные проценты, и капитал растет, растет, растет, растет. И там через 30 лет вы уже миллионер. Но если вы не начнете, у вас не будет этого миллиона. И реально так никто не делает. Я смотрю других блогеров. Кто-то инвестирует только в акции. Кто-то инвестирует только в криптовалюту. Кто-то там по недвижке какие-то снимает видео. Почему бы не инвестировать во все классы активов? Почему так не сделать? А люди, да, люди хотят скорость. Конечно же, да, это медленная эта фигня. Люди в крипту. Полетели все в крипту. Крипта растет, хотят иксы. Но там, где иксы, там и жесткое падение, да, люди хотят быстро, люди хотят вложить тысячу долларов и сделать трешку через пару недель. Вот это круто, а вот это полная фигня. Но зато так вы всегда будете с деньгами, всегда вы так будете с деньгами, просто начните вот как этот человек. Через пять лет у него будут такие результаты, а вы будете до сих пор топтаться на месте, потому что вы хотите быстрых денег, да. Вот, пойду в крипту, пойду в крипту. Сегодня заработали, завтра потеряли. Крипта криптой, но безопасность у вас тоже должна... Быть. И опять же, избавьтесь от этих дурацких стереотипов, что в этом нужно разбираться. Не нужно в этом разбираться, нужно это делать. Вот, например, телефон, я не разбираюсь, как работает связь, я не знаю, как она работает. Как там эти сигналы, куда они идут, каким вышкам, каким образом происходит так, что я вот говорю, мой голос как-то там трансформируется, и его слышно там э, на другом конце мира. Вот я могу сейчас взять, плюс картинку, человек может видеть мою картинку, я могу сейчас взять и позвонить там в Америку. Я знаю, как это работает. Нет, но я могу этим пользоваться. Я могу пользоваться телефоном. Так же и вы. Вы можете инвестировать. Вам не нужно знать, как работает там биткоин, как работает блокчейн, для того, чтобы начать инвестировать. Не нужно. Да, потом со временем вы можете разбираться. На всем жизненном пути, да, вы можете в этом разбираться просто ради интереса. Я вам уже говорил, начинайте играть в игру своей жизни. Это игра, вот, это стратегия. Да, это РПГшка, это игра вашей жизни, вы играете в игру своей жизни Вы распределяете деньги, вы там строите недвижимость, ну как в игре, да? Это ваша жизнь, когда вы играете в игру, вы тратите время на кого? На разработчика игры, вы ему уделяете время А его задача, чтобы отвлечь вас, да, чтобы удержать внимание на игре, ну и на этом зарабатывать деньги вы тратите время на него, потратьте время на себя, это игра вашей жизни. В этом интересно разбираться. Вы играете в игру своей жизни, которая несет пользу. Заведите себе красивую табличку, распишите там все под себя, я так сделал. Ребята вот из закрытого канала тоже так сделали, я дал им свою табличку, они там все порасписывали, это интересно. Потом ты заходишь в телефон, о, капитал растет, о, акции выросли, о, золото подросло, о, биток подрос, круто. Понимаете? Это интересно, это офигенно. И еще раз, это самая универсальная стратегия. Потому что, когда, например, проседает крипта, акции растут. Когда проседают акции, биток растет. Ты смотришь, а твой капитал растет. Сегодня у тебя там 200 тысяч долларов, через неделю у тебя уже 250. Проседают акции и крипта, у тебя золото есть. Оно сохраняет баланс вот и все ну разве это не круто скажите создавать капитал играть в игру своей жизни это офигенно это интересно и вы тратите время на себя вы приобретаете уверенность все у вас есть бабки у вас есть деньги кто-то там берет кредиты кто-то жалуется а у вас есть деньги у вас там есть деньги там есть деньги вот у меня там недвижимость есть я теперь более свободный да? Меня уже не знаю, не могут выгнать Там как раньше со съемной квартиры У меня уже куча квартир Теперь я тут командую, понимаете? Вы не паритесь по поводу того, уволят ли вас там с работы У вас есть деньги, которые работают на вас У вас вот есть наемные сотрудники Денюжки это ваши наемные сотрудники Они на вас работают Вы теперь главный Никто не может вами командовать Уволить, зарплату не заплатить Никто Вы сам себе хозяин Вот это круто Могу себе позволить улететь зимой на море один раз, два раза, три раза. Могу себе позволить кушать в дорогих ресторанах. Потому что деньги работают на вас. А могу себе позволить купить шаурму. Могу так и так. Потому что у меня есть выбор. А раньше не мог. Не мог даже шаурму себе купить. Потому что дорого. А сейчас все, что хочу, то и делаю. Вот для чего вам это. Вот почему. Вот вам мотивация от меня. Почему вам сейчас нахрен надо этим заниматься? Сейчас. И вот у вас есть соточка первая соточка вот вы взяли эту сотку сейчас пошли и взяли и в какую-то колонку в любую колонку вот купили серебро серебро стоит сколько там 22 доллара сейчас стоит серебро купили серебро остальные деньги в крипту отлично все это ваша сотка и вы никогда не будете опускаться за эту сотку. Все, вы начинаете с этой сотки. Ваш капитал будет только расти, только расти. Вы никогда эту сотку не потратите. Все, ваше состояние с этого дня 100 долларов. Уже 100 долларов. Смотря сколько у кого есть. Есть один доллар, доставайте свой 1 доллар и откладывайте его вот в валюту. Пока что в валюту. В следующем месяце у вас появляется вот такая вот купюра. 50 долларов, да, вот нету сотки, 50, Все. Ваше состояние никогда не опустится за 150 долларов, никогда больше в жизни, никогда, представляете, никогда, оно будет только расти. Вот, взяли эти 50 долларов и купили там какую-то акцию, все, и вот так вот каждый раз вы делаете, каждый раз вот в колоночку, в колоночку, в колоночку, в колоночку, табличку себе красивую завели, смотрите, радуйтесь, создаете свой капитал, играете в игру своей жизни. И потом, через там 10 лет, да, у вас золото, вот. У вас золотишка уже есть. У вас уже котлетос есть. Вот. У вас уже вот такая вот котлетка. И это ваш капитал. Он с вами. Он с вами. Вам никто не указывает. Вы при деньгах. Понимаете, насколько это круто? Начинайте создавать капитал сейчас, повторяю. И так каждый раз, каждый раз, когда у вас появляются свободные деньги, в капитал, в капитал, в капитал. И вы никогда вот основу не должны тратить. Никогда. Вы будете тратить проценты. Вы будете тратить проценты. Объясню, как это работает. Вот, например, вы начали покупать с биткоин. Вот купили там один биткоин. Когда я говорил, да, в 2019 году. Вот вы, например, купили вместе со мной биткоин. По 9000 долларов. Когда я покупал. Или золото, неважно. Давайте возьмем биткоин. Вот вы купили биткоин за 9000 долларов. И сейчас он сколько там? 40 тысяч долларов. Сейчас биткоин уже 40 и вы можете взять с этих денег 5000 долларов и улететь на Мальдивы и насладиться этим. Вот деньги работали на вас, принесли вам деньги и вот теперь вы отдыхаете. Деньгами нужно пользоваться, потому что нахрена нам зарабатывать эти деньги, если вы не будете этими деньгами пользоваться. Основа у вас осталась. 35 тысяч долларов у вас осталось, вы взяли 5 тысяч, улетели на Мальдивы. Потом прилетели, начинаете работать и докидывать опять в свой капитал деньги. Только свободные деньги появились, там 2 тысячи долларов, докинули. Появились там еще 3 тысячи долларов, докинули, еще там тысяча, докинули. Но капитал-то пока растет, у вас уже он большой, он начинает расти. Да, и вот уже там к концу года у вас 70 тысяч долларов, понимаете? И вы такие, ну, куплю себе там машину. Взяли 15 тысяч долларов, купили тачку, а основа сохраняется, основа сохраняется. Вы докидываете, живете, наслаждаетесь этими процентами, потому что еще раз наслаждаться надо. А капитал растет. Так делаю я. Я так начал в свое время. Я начал в свое время вот так вот инвестировать. Начал я тоже вот с этой купюры. С одной соточки, когда ничего вообще не было, начал с сотки. И опять же... Многие говорят, ты много зарабатываешь. Неважно, сколько ты зарабатываешь. Есть люди, которые дохрена зарабатывают, они все спускают. Я знаю ребят, которые зарабатывают там по 300 тысяч долларов в месяц. И у них такие расходы, а у них расходы на 350. И все, и денег нет. У них там дома, они живут просто роскошной жизнью. Куча денег уходит, а капитала нет. А капитала нет. Потеряет человек возможность заработка, все. А у него дома, машины, платить людям нужно за обслуживание, а денег у него нет, все. Я говорю ему, ты столько зарабатываешь, 300 косарей, у тебя есть хотя бы полляма, ляма? Пол ляма, вот так вот сейчас мне на стол выложишь пол ляма? Нет. Гол как сокол, вообще ни хрена нет, хотя зарабатывать до хрена. И вот он сейчас в шатком положении, потому что ему нужно все делать для того, чтобы сохранить, да, вот этот заработок, сохранить. Ему нужно не растерять вот этот вот запас, потому что если он будет зарабатывать меньше 300 тысяч долларов, там, например, по 200 уже, все, он не сможет дальше, он будет заходить в минус, в минус, в минус, в минус, в минус, потому что насоздавал себе кучу пассивов, которые высасывают у него деньги. А я, да, столько не зарабатываю, я в разы меньше его зарабатываю. Но я могу сейчас свободно вот так вот взять и полляма положить на стол. Вот вам финансовая грамотность. Короче, ребята, опять я завелся, занесло меня, но я думаю, я вас замотивировал. Давайте переходить к конкретике. Куда вложить вот сейчас, на данный момент, тысячу долларов? Полетели, начнем мы с криптовалюты. Итак, первая криптовалюта, которую мы купили вот недавно, это те активы, которые мы покупали. Это те активы, которые я купил Я вам не даю просто сейчас какие-то левые активы Я сам в них вошел Я несу ответственность, потому что я рискую своими деньгами Итак, мы вошли в Dogecoin. Мы вошли, конечно же, не по такой цене Но опять же, это то, что можно купить сейчас Потому что есть большой потенциал Вот, например, скрипты Я вам не говорю биток Именно что именно сейчас по хорошей цене Вот меня ребята просили Вот у меня есть 1000 долларов Вот что конкретно именно сейчас купить Вот, доги. Коин по 0,26. Я здесь буду фиксировать цену, потому что потом мы вернемся к этому видео через некоторое время. И вот я посмотрю, кто вложил, кто не вложил. И посмотрим, какой прирост на нашу тысячу долларов. Следующая крипта. NEM. Тикер. XEM. Вот, это тикеры. Вот, сейчас NEM стоит по 0.18. Вот, сколько вам нужно купить. Я даю вам конкретику. Обещал вам дать конкретику, вот вам конкретику. Покупайте 500 Dogecoin и покупайте сейчас 700 Немо на 256 долларов. Все, вот куда направить 256 долларов сейчас по крипте. Идем дальше. Акции. Китай. Идем в Китай. Сейчас он очень привлекательный. И опять же, я зашел. Я зашел по 50. Сейчас цена 48. Это те активы, куда я зашел. Я направил сюда большую часть капитала. Я зашел сюда, ребята, на сотни тысяч долларов. Вот это все сотни тысяч долларов. Это все сигналы, так сказать, из закрытого канала. Вот мы все с ребятами зашли. И я делюсь этими позициями с вами. Квеп. Китайский интернет ETF. Идем дальше. Фиброген. Это тикер FGEN. 13 долларов. Итак, 3 позиции Квеба, 9 штук фиброгена. Итого 261 доллар. Идем дальше. Идем в драгоценные металлы. Ну, здесь можно покупать все время, потому что это для сохранности. Это наша безопасность. В золото тикер GLD. Это тикер. Вы можете ввести и купить золото. 164 Сейчас цена. Все сайты, через которые я инвестирую, я оставлю в описании. Через Freedom можно купить золото и через Interactive. И серебро. Тикер SLV. Покупаем 4 позиции по 22 доллара. Итого на 274 доллара. И остальные деньги, 209 долларов, мы распределяем в наличке, в валюте. В долларах и в евро. Это 209 долларов. Вот вот вам конкретика. Вот вы берете сейчас свою тысячу долларов и вот так вот ее распределяете. Это начало, да? Вот хотите начать? Вот с этого начните. И потом уже начинайте дальше докидывать какую-то часть денег. Появились у вас свободные 100 долларов, докинули. Хотите в крипту, хотите в акции и вот так вот докидываете. Это я вам дал вот примеры тех компаний, куда мы зашли. Вот. Мы зашли сюда. Дальше вы можете выбрать как человек Apple. Вот вам нравится Apple, вы тоже фанат этой компании. Все, основную часть там инвестируйте в Apple, к примеру. Если вы более рисковый человек, если вам позволяет капитал, вы можете больше денег направлять в высокий риск, например, в крипту. Но здесь будет больше прибыли. И, конечно же, просадка тоже будет большая, если крипта рухнет. Вот и все. И вот так вот каждый раз, как только... Вам поступают свободные деньги, вы их распределяете и создаете капитал. И так делайте всю жизнь. Вот, вот я вам показал, с чего начать. Вот ваша 1000 долларов. Если у вас 500 долларов, тоже можете так начать, просто в два раза это все можно уменьшить. Вот и все. Если у вас 10 тысяч, можно это все увеличить. Соответственно, Итак, на этих отметках мы все зафиксируем в каждой колонке вот две позиции, я вам дал по две позиции, вот фиксируем на этих отметках и вернемся к этому видео через какое-то время, может там через пару месяцев, а может и через полгода, вот вернемся и посмотрим, сколько денег получилось заработать, вот у нас сейчас тысяча, сколько с этой тысячи? Нам удастся заработать Еще ребята, почему я выбрал именно эти активы Потому что на них привлекательная цена И большой потенциал Что такое потенциал Вот смотрите, например, биткоин Какой здесь потенциал Вот, давайте до пика доведем 42% Видите 42% потенциал роста Перейдем К догикоину Какой здесь потенциал 180 процентов 180 процентов теперь какой потенциал у нема здесь у нас смотрите 250 300 процентов вот даже сюда да уже 150 процентов понятное дело чем выше потенциал тем выше риски и чем ниже потенциал вот как у биткоина тем ниже риски. Еще момент, ребята, вот особенно хотел обратиться к новичкам. Старайтесь прислушиваться к ребятам, которые инвестируют свои собственные деньги. Таких на YouTube мало, но такие ребята есть, которые показывают, как они инвестируют свои собственные деньги. Потому что в основном на YouTube рисуют ребята, просто заходят вот на график и начинают рисовать. Просто рисуют, но не показывают, как они инвестируют. Некоторые даже таким образом пускают пыль в глаза. И люди думают, особенно новички, они смотрят, вот, вот это он рисует. Ну вот, берет там человек, квадрат, раскинул вот такой вот. Что здесь? Веер сейчас мы вам раскинем. Кучу там линий начинает рисовать всяких. Сейчас я вам тут раскину. Окружности Фибоначчи, смотрите. Вот. И люди смотрят на это все и думает, ну, этот человек разбирается, я ему буду доверять, я этого всего не знаю, вот, он эксперт, он профессионал. Ребята, это все не влияет на заработок. Вот новички думают, вот если я во всем этом буду разбираться, то я буду зарабатывать. Нет, ребята, здесь так не работает. Но если бы, да, рынок вот так вот ходил по вот этой вот всей херне. Нет, конечно же, рынок ведет себя иррационально. И вы должны инвестировать с холодной головой. Вы должны контролировать свои эмоции и быть терпеливым и последовательным. Вот и все. Вот что здесь важно. Еще раз, обращаясь к новичкам. Вот что здесь важно. Если простыми словами говорить, принципы здесь важны. Принципы. Если сложными, а я люблю все объяснять просто, то риск-менеджмент. Да, вот вы не инвестируете в какой-то высокорисковый актив больше там 5% от капитала. Все. Это ваше железное правило, это ваш принцип, и вы никогда не потеряете деньги, никогда, если вы больше пяти не будете инвестировать. Если вы зайдете на всю котлету на 100%, да, крипта какая-то там рухнет на 99%, все, и у вас нет денег. И почему вы потеряли деньги? Не потому, что вы не знали вот этой всей муры, нет. Потому что вы не следовали своим принципам, простым принципам. Короче, ребята, старайтесь прислушиваться к тем, как говорил Талеб, кто рискует своей собственной шкурой, кто инвестирует свои собственные деньги. И вообще, всегда думайте своей головой. Короче, ребята, обо всем этом более подробнее я рассказываю на канале по финансам InStarting Invest. Я каждый месяц записываю выпуск. Каждый месяц я записываю выпуск. Вот смотрите, 13 выпуск недавно вышел. И рассказываю о текущей ситуации. Если вы не в закрытом канале, вы можете вот посмотреть этот выпуск и узнать, какая ситуация, что у нас сейчас вот на текущий момент. Я не просто вам сейчас взял и об этом всем рассказал. Я сам это делаю. Я каждый месяц вот показываю, как я это делаю. Я каждый месяц инвестирую в американский рынок. Я все показываю на своем примере. Я рискую своими деньгами. Я не просто говорю, инвестирую туда, инвестирую сюда. Если я что-то говорю, я сам туда вкладываю деньги. Вы можете взять, пролистать основной канал ниже и найти вот все наши каналы. Вот канал по финансам, канал по мотивации и канал с новостями. И вот плейлист, вот плейлист моих ежемесячных выпусков. Потому что я хочу вот проинвестировать полмиллиона долларов в американский рынок. И буду это все показывать в прямом эфире. Каждый месяц я снимаю видео, где показываю, как я инвестирую в американский рынок. Ну и обсуждаю текущую ситуацию. Что у нас там по IPO, по крипте, по золоту. Каждый месяц я снимаю такое видео. Уже снял 13 видео. Всего будет 120 видео. Но вообще я планирую, да, я не знаю, сколько будет существовать YouTube. Планирую это все делать. Дело всю жизнь. Всю жизнь я планирую вот так вот каждый месяц снимать видео. И потом, прикиньте, да, как будет круто посмотреть вот первый выпуск, да, с чего я начинал. И вы можете начать вместе со мной. Опять же, вы можете сейчас начать все тех денег, которые у вас есть. И потом, когда я глянусь, да, посмотрю, сколько у меня здесь было денег и сколько у меня сейчас денег, да, как я рос, я все, можно сказать, записываю. И потом круто будет к этому вернуться. Так, еще хочу ответить на вопросы по закрытому каналу. Многие спрашивают, что в закрытом канале, вот что я получу. Ребята, ну я же все полностью расписал. Я настолько все подробно расписал. Вот, что вы получите? Доступ к моему портфелю. Да, вы узнаете обо всех активах стоимостью более 2,5 миллионов долларов. Вы узнаете, где конкретно у меня деньги, в каких активах, сколько у меня там в недвижимости, сколько там в золоте. Вы об этом всем узнаете где у меня деньги и можете делать также доступ в закрытый телеграм-канал это как бы основа это и есть закрытый канал там я общаюсь с ребятами голосовыми вот вы первыми узнаете в какие криптовалюты в какие акции я инвестирую в каких IPO участвую я скидываю скрины голосовыми объясняю свою позицию то есть вы обо всем узнаете самыми первыми и можете инвестировать вместе со мной вот возможность консультироваться и общаться лично с нашей командой у нас нет никаких ботов только живое общение. Сейчас эта функция уже доступна только для участников закрытого канала. Вот. Дальше вы получаете пошаговую инструкцию по приобретению акций. Узнаете, как открыть счет. Это все видеоматериалы. Основа это закрытый телеграм-канал. Объясняю. А еще вы получаете дополнительные видеоматериалы. Закрытые видеоматериалы, которые доступны только для участников закрытого канала. И вот в этих материалах. Вы получите информацию о том, как сделать авторскую таблицу для ведения личного капитала. То, о чем я говорил. Как создать вот эту таблицу и следить за своим капиталом. Туда нужно вписать активы, пассивы. Вот я об этом снял видео и рассказал. И материал о принципе моего капитала, как я зарабатывал, э, как я приобретал там недвижимость, крипту, как я перераспределял деньги. Вы обо всем этом узнаете, прям пошагово, как я к этому шел. Вот, кстати, все эти дополнительные видеоматериалы, вот мой принцип капитала, мой капитал, здесь все рассказал, вот таблица капитала, как ее создать, как пополнить счет, как зарегистрировать счет. Вот с чего начать, куда инвестировать Вот вся правда о дивидендных акциях Сколько можно на этом заработать Как участвовать в IPO Вывод денег, налоги, расчет по налогам Технический анализ Таблица моего капитала Все есть на Google диске И оно доступно, понятное дело, только ребятам из закрытого канала Вот таблица со всеми сигналами Также это и статистика Это все сигналы, в которые мы заходили Вот IPOHI. Да, в который мы заходили вот вся статистика она тоже доступна ребятами закрытого канала а еще недавно мы создали сигнальную группу отдельную группу с сигналами куда я собираю все сигналы вот я купил платные подписки и вот меня ребята попросили тарас собери эти все сигналы вот как ты узнаешь там о каких-то акциях откуда ты берешь эту инфу и вот я все эти платные подписки собрал в одном месте и вот люди теперь могут тоже обо всем этом узнать Поэтому повышается, кстати, цена. Почему ты там всегда повышаешь цену? Потому что информация добавляется, она будет добавляться, плюс инфляция, и цена будет только расти. По поводу цены, я не буду повышать цену до нового года, вот она, 300 долларов после нового года будет 400. Потому что информация всегда добавляется. Всегда добавляется, а доступ пожизненный. У меня нету доступа там на месяц, на два, на три. Я уже говорил, я эту всю херню убрал. То есть человек, когда захочет, может зайти и посмотреть мой капитал, может посмотреть мои действия. Когда захочет. Может за мной не следить там полгода, пару месяцев, а потом в любой момент зайти и посмотреть, что у меня по капиталу. То есть доступ пожизненный. И, ребята, я вам говорил, не жалуйтесь, если вот... Для вас это дорого Если для вас дорого, значит вы еще не доросли Значит пока вы не можете себе это позволить Всегда спрашивайте себя Не я виноват То, что я поставил такую цену А вы виноваты, потому что у вас до сих пор нет денег Значит пока Этот канал не для вас Вот с такой стороны, смотрите Я же там не жалуюсь на Компанию Rolls-Royce да, Почему такие дорогие автомобили Я хочу себе купить Rolls, а вы такие цены блин, поставили Вот вы мудаки, нет я пока не дорос до Rolls-Royce И пока мне рано его покупать У меня пока нет на это денег, к примеру Потому что у меня есть деньги на Rolls-Royce Но сейчас по финансовой грамотности, понятное дело, его мне покупать глупо Вот так вот вы должны к этому относиться Вот, кстати, этот сигнальный канал, который мы недавно запустили Вот здесь все сигналы по акциям, по крипте По крипте, конечно же, все в плюсе по акциям пока плюс-минус. Я специально пишу, что мы в эту позицию не заходим. Что это не является инвестиционной рекомендацией. Потому что, чтобы многие не думали, что мы во все эти позиции заходим. Потому что, опять же, это все сигналы, которые приходят мне. У меня много подписок, я их всех накупил. И вот эти все сигналы мне приходят. И это просто дополнительная ценность для ребят из нашего закрытого канала. Этот Сигнальный канал доступен только ребятам из закрытого канала. В будущем я еще буду добавлять интересные сюда фишки. То есть все, что я приобретаю, я делюсь этим с подписчиками. Вот почему цена будет только расти. И дорастет и до 500 долларов. Потому что доступ, повторяю, пожизненный. Вот, кстати, статистика всех сигналов по крипте. Смотрите, какая шикарная ситуация. Ну, понятное дело, крипта выстрелила. Плюс 60, плюс 50, плюс 80, плюс 21. Итак, по поводу пользы. Это крутое приложение, называется InvestFolio. Я сам им пользуюсь. Оно доступно только для пользователей Андроида. Ссылку на него я оставлю в описании. То есть, если вы хотите следить за какими-то сигналами, вы можете вот так вот их записывать. Это просто статистика, да, это просто статистика. Я сам записываю все свои активы в это приложение. Потому что у меня все в разных местах. И как за всем следить? Ты берешь все активы, золото, крипту, акции, ты добавляешь в это приложение. Вот плюсик добавили, плюсик добавили. Добавили, например, крипту, поскольку вы купили, когда и какое количество крипты вы купили. Эту всю информацию добавили, и вот, и вы видите, да, что у вас рост, например, плюс 80%. А чтобы проще, например, было в деньгах считать, можете каждую позицию покупать на одинаковую сумму. Вот, все, например, на 1000 долларов покупаете, и видите, да, сколько у вас прибыли. Ну, визуально так проще, вот 200 долларов, 600 долларов, 800 долларов. Вот, можете так делать. Смотрите, давайте более подробно объясню. 18 июля был сигнал по крипте. Вот, покупка вот этой крипты по 572. Вот, находим ее в статистике, вот, 175 штук мы купили, вот, цена, за 5.72 мы купили, и сейчас цена, вот, стрелочка, выросла до 10 долларов. И вот, видите, прибыль 800 долларов. Вот и все. Вот так вот можно сюда все записывать. Короче, ребята, приложение крутое, пользуйтесь, жалко, конечно же, что его нет на андроиде, но, опять же, если у вас нет телефона, который поддерживает Android, потому что у меня два телефона, Вообще у меня много телефонов, потому что я старые телефоны не продаю, потому что там много инфы, и я всю эту инфу сохраняю. Вот, Если у вас нет телефона, который поддерживает Android, вы на кого должны жаловаться? На себя. Потому что это вы виноваты в том, что вы не можете себе позволить два телефона. Это не разработчики виноваты, что они такие плохие, не смогли на iPhone еще сделать это приложение. Нет, ребята, всегда берите ответственность на себя. Ребята, также следите за открытым каналом, я там тоже делюсь полезной информацией. Вот, пересылал голосовые сообщения из закрытого канала. Также здесь мои результаты, вы можете посмотреть, какие у нас результаты. Вот, это открытый канал, первая ссылка в описании, а закрытый канал, вторая ссылка в описании... Закрытый канал еще берут ребята, я уже говорил, чтобы просто быть в нашем сообществе, да, в нашей экосистеме. Вот, просто вместе с нами инвестировать. И некоторые ребята берут доступ в закрытый канал для того, чтобы просто слушать мои голосовые, да, чтобы учиться как бы у меня. То есть, это для них менторство. То есть, менторство миллионера. Вот. Они берут только для этого, просто чтобы слушать мои голосовые, чтобы быть на связи. Они даже не инвестируют, они просто, да... Берут для этого. То есть у кого какие цели. Короче, ребята, разжевал все мега подробно, все объяснил. А, еще важный нюанс. Мошенники, ребята, не ведитесь на мошенников. У нас есть официальная поддержка. Вот если у вас есть вопросы, у нас есть официальная поддержка. Вы, кстати, можете задать вопросы в официальную поддержку. Ответим всем. Полностью ответим всем. Не переживайте, дождите своей очереди, но мы ответим полностью всем. Вот я ее оставлю в закрепленном комментарии. Вот, в Телеграме инстаргинг-суппорт. Официальная поддержка. И вот также я предупреждаю о мошенниках. Их очень много, особенно в инсте. Они пишут и предлагают, чтобы не попасть, Знаете, все оригинальные страницы в описании. Это первое. А второе, мы никогда вам не напишем. Я вам никогда не напишу первым. И не буду что-то предлагать. Привет. Хочешь заработать, скинь мне 500 рублей на киви. Нет, ребята. Если вам интересно присоединиться к нам, вы нам пишите. Вы нам пишете, но я не буду вам писать, мошенники за этим следят, только ко мне кто-то подписывается в инсте, они ему пишут, я Тараса, хочешь заработать, переведи мне деньги. Никому не переводите свои деньги, я никогда у вас не попрошу перевести мне деньги, у меня все официально, вот если вы хотите, вы оплачиваете доступ в закрытый канал официально, вот видите, виза, мастер-карт, номер карты, срок действия, код. Номер телефона, все официально, это официальный сайт, я плачу с этого налоги, все официально. Я никогда не буду у вас просить переведи мне вот деньги, вот тебе карта, переведи мне, вот тебе кошелек, хочешь заработать, хочешь, чтобы я раскрутил твой счет, я таким не занимаюсь. У меня есть просто сообщество, в котором я делюсь своими действиями, все. Это дополнительная социальная нагрузка, где я делюсь, Своим опытом. Это все, ребята. Я никому ничего не предлагаю. Я никого не сделаю богатым. Вы сами должны себя сделать богатым. Сами, ребята, сами. Вы инвестируете, вы действуете или вы не действуете. Только вы можете сделать себя богатым. Я просто показываю путь, я просто показываю, как я это делаю. Не ведитесь на легкие деньги, на быстрые заработки. Мой канал это не кнопка бабло. Я хочу у себя собирать только крутую, адекватную аудиторию, которая это понимает. Ребята, создавайте себя. Шаг за шагом создавайте себя. Богатейте медленно и будет вам счастье. На этом все, ребята. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на все мои проекты. Ссылки в описании. Закрытый канал вторая, ссылка в описании. Открытый канал первая ссылка в описании. И подписывайтесь на канал по инвестициям, кому интересно в этом разбираться. Третья ссылка в описании. Всем финансовой грамотности... Всем больших денег, всех обнял, люблю, целую, пока.